здравствуйте дорогие друзья сегодня мы посетим вот эту вот небольшую заброшенную испанскую деревушку я ее хочу вам показать по одной причине сейчас в испании есть такая фишка типа если перевести на русский язык она звучит так купить заброшенную деревню по цене городской квартиры И вот я вам хочу показать в принципе если вы решитесь купить заброшенную деревню что вы можете купить но ну, оставайтесь со мной я думаю что будет интересно ну, вот я подошел специально к самому стенду если кому-то будет интересно пожалуйста я вот тут сниму называется деревня хинкер вот кому интересно можете приехать и сами посмотреть место действительно очень достойное. ну давайте начнем наш обзор начинаем подниматься от деревушки и сразу что нас встречает это вот такая вот памятная доска об этой деревне вот. О! с первого раза даже чуть не упал хотел ближе подойти Деспобладу де Химкер. Но ну, это уже жилище, ой, деревня без обитантов, да? Ну, то есть, получается вот так. Все равно поставили памятную доску. Ладно, пойдем смотреть деревню. Так, мы поднимаемся наверх. Все заросло. То есть, если ты купит деревушку. То, с чего начинается родина, как я понимаю. Это от зачистки от зарослей. Да, я совсем забыл сказать. Всегда мне помогает снимать съемки. Это мой друг Сережа. Вот он сейчас вот что-то смотрит. Серег, поздоровайся. Добрый Сегодня. день, дорогие зрители. Вот. Так что, что мы сегодня покажем? Говори. Заброшенный город и замок. И замок. С XI века, над... что есть о нем упоминания. Ну чё, давай, наверное, будем показывать, с чего начинается родина. Родина у нас начинается, как всегда, любая деревня начинается с церкви. Вот она, вот такая церковь разрушенная. но ничего посмотрим внутри жалко очень жалко как ее разворотили но вот. ставьте себе купите вы деревню такую вот интересную и вам придется это все реставрировать то есть купить деревню там за двадцати 20 до ста, это не значит что вы купите деревню а вы купите просто тупо развалины которые надо будет потом каким-то образом восстанавливать виды конечно шикарнейшие но вот как-то вот так так выходим отсюда что там нашел Места красивые мне ну, да. нравится с удовольствием посмотреть подышать свежим чистым воздухом ну давай подышим дальше сейчас пойдем так ну там мы видим здания красивые то есть ну как красиво для зрителей, тут точно был. да, ну ты у нас как всегда профи, показывай где. ну вот видно а точно кстати стопудово может быть ну аккуратно был камень поставлен ну. да, кстати, кстати, да, да, да был камушек поставлен и да, да да, причем серьезно все так вот это уже интересно ну вот видите ну в старинных церквях действительно глупо, если не было тоников, всегда они были. Ну ладно, сейчас мы посмотрим, что там было. Так как мы подготовлены очень хорошо, я сразу взял фонарик с собой. Я как чувствовал, что что-то мы вот тут найдем. Вот видите, современная бумажка какая-то. Но действительно, кладка такая сделанная, как будто, как для клада, да? Вот, так что, все тут нормально. Да, это, возможно, был какой-то церковный тайник. Так что, вот видите, как интересно у нас получается. Ну что, идем дальше. Так, ну что, спускаемся мы с церкви. Пойдем дальше. Сереж, что будем дальше показывать, как ну, думаешь? Ну, вот, вот это, наверное, здание было очень большое, церкви. Тут еще такие железные остались какие-то конструкции. А Пойдем может, маслодавильник какая-то была. Мне кажется, что-то с вином было связано. Ну, сейчас посмотрим, потому что типичные такие полукруглые окна. Вот. Я вот не представляю, представляешь, кто-то купит в деревню? Это Сколько надо денег вложить, сначала все очистить, да, получается. Вот, вот этой поросли все. Ну, сейчас посмотрим. То есть, получается, вот, смотри, смотрите, еще какое-то здание. Я был год назад здесь, и мы пытались это все отснять, и я, кстати, отснял, но... У меня так получилось, что все сгорело. Не сгорело? Все архивы мои были уничтожены. Ну вот, пожалуйста, здесь. Что мы видим здесь? Полукруглая кладка такая. Но внутри все заброшено. Дальше идем. надо усилий потому что есть же деревни которые просто вам предлагается купить за 1 евро да но если ее начинать восстанавливать это сколько же денег надо? Церковь снизины. Вот. Серег, что там? Зайдем в этот домик? А, вот, вот я ж помню, где-то был этот железный такой штит. Так. Интересно. И смотри, какая конструкция, что даже не уперли. Ну, видимо, же это ещё допотопная цивилизация. Тут железо, смотри какое. Смотри, какие гаечки счастливые. Для зрителей ну, -ты себе. Представь. ну кося. -ка, какой это век. Сейчас, ну ку вот так. О. Какой век, не знаю. Ну, интересно, да. да. Вторая, вторая такая же. Вот. И раньше здесь колесо было железное, но, наверное, сдали на металлолом кто-то. Или как суинь. Так это, забрал. слушай, мне кажется, это мельница. Ну, была. вот я что говорю, что-то. Или что довильня. Да, да как... или, до... или пресс какой-то, наверное скорее всего. Ну, попробуем. попробуем смотри. Такой это... Не, ну я имею в виду металл такой прям. А, ну да. Качество. Так. Ну что, дальше идем. Да, отвинтится на память. Нет? Может, отвинтишь себе? Ну, нет, тут даже с ключом можно. В следующий раз возьмем как красиво церковь смотрится. Но я не представляю, как ее отреставрировать. Хотя говорят, глаза боятся, а руки делают. Слушай, ну тут вообще никто не хотел. Получается. Ой. Хотя бы что-то заснять. Вот этой лет 300 точно. Еще ручная. Да, это Был большой ливень. И вот после ливня завалилась сосна. Оползень, да? Да, был оползень. И упала сосна. Ладно, дальше идем. Дверь была на этих вот, действительно, старинная, да. крутилась. Это дверь интересно, интересно как-то сделана, вот она дырка, да? Ну да, стояла палка, на ней была дверь, а это как петли такие. Ну, смотри, балку. петли. балку сделали, бо, вернее, балку поставили, сделали там дырочку, и вот вниз, так что интересно, а внизу они сделали... Балку, не, не не балку деревянную, а что мне поставили? Это из глины что-то, да? Ну, это, я думаю, какой-то как глиняный горшок, чтобы ага. она не, не скрипела, ничего, может, а воды подливали, или даже, может, масло. Ну да, готовилась. скорее всего, что-то такое. Ну, прекрасно. Ну, если туда дальше смотреть, внизу там тоже идут строения, но все это заросло. То есть... Как вы понимаете, как и квартира в городе или деревня тоже, каждую деревню нужно внимательно осматривать, что вы покупаете. Самое главное, как я уже по практике переговоров понял, чтобы в, воде, в самой деревне была вода, это основное. Ну вот смотри, даже вот здесь, смотри, как все заросло. Вот даже дом весь полностью черепица сверху. И все-все уже поглощает. Все растение. Все съедает, все... За... тоже. В этой деревне тоже есть замок. Так что сейчас пойдем Ну вот мы подымаемся выше, выше. Как видите, есть еще заброшенные строения. Церковь наш ориентир находится вот уже позади нас. Эти две полоски это обозначение туристических маршрутов. То есть, если вы сами выходите, это вам поможет не сбиться с пути. Это очень хорошо. Ладно, идем дальше. домаемся к замку давай все-таки пещеру покажем это пещера чем она интересна мы ее нашли она заросшая вот а тут как же пройти сейчас по да всё. да куда нет будем раздвигать да уж все заросло никто не ходит здесь, не А здесь, здесь да, тут кроме нас то никто и не знает. Вот, да, ну, давай. Давай, иди ты вперед, я же с камерой. Осторожно. За, за год. Мы ну, вам покажем, где в гражданскую войну. причем у нас здесь сквозная ну что, берем фонарики проползем чего кривишь ну давай Искусство. фонарик у тебя а убери. у меня два их ну что, искусство требует жертв посмотрим как наши советские инструктора показывали испанцам как воевать, кстати здесь мы находили пару растяжек пару гранат ну и по мелочам. Ладно, сейчас все покажем, ребята. Сейчас Серегу уговорю. Так, друзья, вот хочу вам показать. Вот внизу терраса. И вот, в принципе, очень прекрасно отсюда виден сам замок. Да? Ладно, я Серегу уговорил. Полезли мы в маленькую вот эту пещеру. Она все равно интересная. Будет всем интересно. Включаем свет, Серега. Что там? Ну-ка. Что нас ждет тут? О. Так. Ну частично все обвалилось. Вот была Конечно. ниша для боеприпасов или спал тут кто-то. Нет, это сто процентов на тут. Так, дальше идем тоже это обратите это весь потолок обвалился еще да все не так было красиво вот мы сереж подожди подожди цвети потому что да обвал было обвалино все здесь еще круче кстати после дождей да вот тут же самое ладно пойдем А это земля, здесь уже видишь. Фу. Так, что у нас тут, что мы имеем? О! кроме головной боли. Ну вот я не помню, где уже дождями смыло. Тут был камин, остатки камина. Но. Видно, был трубопровод, где-то а, здесь. Да. И здесь был вот этот вход, но он уже зарос весь. Вот смотри, как все заросло. Да что ты хочешь, мы вот тут поднялись, буквально будем говорить, год не были, все как заросло. Ну да ладно. Идем дальше. А что там дальше идти? Там дальше опять рубить надо, нет? Там нет, там все, Ну там все, нет, ребят, там. вот так Вы вот приблизительно врачи, гражданскую войну парни воевали. Ну приблизительно показали, да ладно. Думаю, что что-то у нас получилось показать, передать. одного местного человека он мне сказал что все-таки подход есть я уже сам, да, поднимаюсь в третий раз никак подход к этому замку я найти не могу вот. ну, посмотрим в этот раз по моим данным то что мы прочитали когда была гражданская война ребята социалисты очень быстро отступали, но помимо самих испанцев здесь, именно в этой южке было очень много сконцентрировано русских ребят, вернее советских ребят, из интернациональных бригад. Когда они уходили, они тупо подорвали этот замок. Это я лично читал в архивах. Но раз была такая спешка, что-то они явно тут оставили и что-то подорвали. Находок мы здесь нашли очень много советского присутствия. Вот. Я даже не знаю, как идти, Сереж. Вот. Нет, налево. налево? Ну, давай, ну, мы уже тут были пару раз, да? Ладно, пошли налево, не первый раз. -а! Может здесь есть какой-то проход? Так, вот мы поднялись. Еще раз я снимаю, чтобы уже, как говорится, для очистки совести. Вот наверх тогда все-таки, ну нету, нету. даже кто-то хаживает наверное за плями хотя вряд ли вот он взрыв был вход сам вход пожалуйста вот он взрыв и ничего не видно Тут эти камни, ж видно, они ну, отвал, да, отвалены, они, они были падали. здесь. Вот это все после взрыва они и рванули. Тут даже захочешь, если забраться, только лишь... они подорвали, все очень грамотно. Ну, ну фига. СССР ж... тогда делился хорошими специалистами. Ну да. Получается, что будем говорить так. Из вот, НКВД смотри, с 11 века. Осталась. Слышишь? Из НКВД любителей не присылали. был подрыв это ему уже убедились единственное что все таки как туда подойти я не знаю вот оттуда мы пришли вот кость видно вот оттуда да -да, от развилки ж... Ведь... всё, вот могу... она развилка вот. Мы... кладка 11 века тут видна немножко интересная да да да вот кстати кладка Сережа заметил молодец вот да вот короче говоря мягко выражаясь то в будущем мы все-таки поднимемся вовнутрь этого заброшенного замка. Хотя меня смущает, потому что подниматься здесь очень опасно, потому что это все сыпучее и это глина. Если обвалится, то обвалится конкретно. Ладно. Ну вот друзья, наверное в этом красивом месте я и закончу свой репортаж. Надеюсь, вам было интересно. Мы уже не первый раз приезжаем в это место. И каждый раз тоже еще что-то для себя находим. Открываем. Ну, большое спасибо за внимание. Серег, попрощайся тоже с людьми. Скажи что-нибудь. Ну, до свидания, дорогие товарищи и господа. Вот... Тренчера у нас там еще, непознанная. Мы вам как-нибудь тоже ее покажем. Что такое Тренчера, скажи на русском Ну, языке. это типа оборонительное сооружение, типа дота, зо дота, дота. крепость. А -а -а. Укрепленный укрепрайон, будем так сказать. Да. Здесь проходила последняя линия укрепрайона, но уже бои на ней не велись. Ну вот, впереди вы видите вот эту гору, и на этой горе, на самой верхушке, есть дот. В следующий раз мы обещаем вам показать этот дот. То есть на следующей неделе мы туда заберемся. Ну, всех благ, друзья. Всего хорошего. Давайте, не болейте.